Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфастрой. Сметный комплекс А0 – это инструмент, с которым мы постоянно работаем. Как и у любого инструмента, у него есть определенные правила обслуживания. Многие из этих правил совсем несложные, но их выполнение обеспечивает комфортную работу с программой, а в результате экономит массу драгоценного времени. При расчете смет. Мы пользуемся индексами и текущими ценами на материалы. Региональные центры с завидной регулярностью где-то ежеквартально, а где-то ежемесячно разрабатывают и публикуют для нас эту информацию, а мы ее загружаем в базу А0 в виде таблиц с индексами по видам работ, справочников с индексами каждой единичной расценки, справочников с ценами на материалы. Вся необходимая информация, подготовленная для загрузки А0, представлена в виде специальных файлов и расположена на сайте Инфостроя. Надо зайти на этот сайт и скачать нужные файлы. Как это сделать? Очень просто. Мы находимся в главном окне системы. Обратимся в меню Справка и выберем пункт Страницы обновлений системы на веб. Главное в этой процедуре компьютер должен иметь выход в интернет. Мы автоматически перешли на сайт Инфостроя в раздел обновлений. Выбираем раздел. ССЦ и индексы за текущий год. Например, материалы ЦНИИНС Ленинградской области для базы ТСНБЛО в редакции 2014 года. Индексы и текущие цены на материалы представлены отдельными файлами. В этом случае потребуется скачать два файла. Просто нажимаю на кнопку скачать. Перейду в раздел Госэталон 2012. Здесь SSC и индексы представлены одним файлом. Скачаю эту информацию. Файл автоматически сохраняется в папке загрузки на жестком диске компьютера. Их всегда можно здесь найти. Вот пожалуйста пункт показать в папке. Здесь представлены скачанные мной файлы. Следует помнить, что в этой папке обычно сохраняются и другие файлы, которые вы скачиваете из интернета: картинки, документы, музыка. Таких файлов здесь накапливается очень много, поэтому я рекомендую файлы, скачанные для 0, сразу переместить или скопировать в специальную папку. У себя, например, я создал папку под названием "Информация от Инфостроя". Сюда и перетащу скачанные файлы. Здесь я эти файлы всегда найду. А теперь можно запускать программу обновления и загружать информацию в базу А0. Еще раз обратимся на страницу обновлений сайта инфастроя. Здесь есть раздел архивы SSC и индексов за предыдущие годы. Само название говорит за себя. Иногда возникает необходимость в индексах и ценах прошедших периодов. например. Индексы для госэталон за 2010 год. Здесь есть небольшой нюанс. Файлы архива скачиваются не по прямой ссылке, как за текущий год, а немного по-другому. Файлы расположены на облачном хранилище Dropbox. Здесь надо нажать на кнопку «Скачать» и выбрать пункт «Прямое скачивание». Если вас интересуют индексы SSC в формате А0 для конкретного региона, и вы их не нашли, обратитесь в инфострой. Поставку региональной информации в формате А0 очень часто выполняют либо региональный центр по ценообразованию данной территории, либо региональный представитель дилер инфостроя, или сам инфострой по отдельному запросу. И, пожалуйста, помните, что загрузка индексов и СССР, а также работа с ними в А0, в любом случае осуществляется при наличии лицензии, где открыт доступ к этой информации. Как обновить лицензию и запустить программу обновления я уже рассказывал, не буду повторяться. Подведу итог. Большой объем оперативной информации для расчета сметной стоимости в текущем уровне цен можно скачать с сайта Инфостроя. Выход на страницу обновлений выполняется автоматически из главного окна комплекса 0 если обратиться в меню Справка. Вы можете это сделать самостоятельно. Доступ к сайту осуществляется в любое время суток. Ничего сложного здесь нет. И помните, если у вас что-то не получается, позвоните в техническую поддержку. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной работы. С вами был Александр Курочкин.